Всем привет, дорогие друзья, с вами Блэк Ченнел, это игра немного похожая, на которую я снимал недавно обзор. Э -э та игра называлась Border Officer, мы там проверяли людей документы и пропускали их через границу. Вот тут мы будем проверять не только документы людей, а еще и на транспорт их ихний. И, возможно, у них будет контрабанда, возможно, нарко ну, наркотики, вот это оружие, все будет, будем их, э возможно, садить даже в тюрьму. Посмотрим, в принципе, вот она, кстати, как называется, контрабанд полиции, пролог. Там, получается, несколько есть... но она как-то на сюжетку идет, но ее можно и, в принципе, за обзор минут 30-40, в принципе, пройти. Я всем желаю приятного просмотра, посадитесь поудобнее, и будем начинать. Вот, The Dram Job. Это, получается, сонная работа, наверное, как-то так называется, да. А, тут несколько это пролог, там первые, там их вроде бы 4 или 5, да. Карикатка, бордер, кроссинг, акаристан... 16 апреля 1981 года. Вот, матрешка стоит, кстати. Это что на польском, наверное, говорю, да? Подродники Это водка грудок. Это нет обживать, что неделька от дрибай дюра. Что-то водка. Какая-то водка недельку. Наверное, что-то он бухал, наверное, недельку или что-то такое водку но ну, мы Её едем в лесу я покончили разников. что илья крестков что он говорит про то что мы ну, едем работать понятно еще если мы откажемся то у нас что-то будет плохо наверное но я немножко не, не совсем понимаю польский язык вообще то субтитров нет ну, после рапорта Ачбариш комиссар. Комиссар, Хорошо, он, короче, желает удачи в первый рабочий день. Ну спасибо, да, я закрою дверь. То есть дальше, комиссар. так, что это? Энтер. А, ну это наше, рабочее место. добро пожаловать на Акаристан. Пост карикатка. А мое имя э, Андреев, э, работай ты, давай. Хорошо. Первое офис, иди э, на фолдер. Возьми что-то там. А, хорошо. По музыка, что-то громко, да, наверное, чуть-чуть? Я давай, давайте я немножко поменьше сделаю. Громкость, а то я слишком громко поставил. Да, вот так вот хотя бы, я давай. Так, нам надо взять вентилятор. Зачем? А, нет, не, пускай их будет... Не, нам не надо. А, вот, нам надо план какой-то взять. А, по, смотри, э, э, билбординг. А, типа, тут надо посмотреть паспорт. Что-то информацию какую-то про свидетелей. Э, про транспорт какой-то... Типы транспортов надо посмотреть, да? Кабина есть. А, это, по-моему, как раз где мы контрабанду будем искать, я понял. Имя и фамилия. Ага. Ну типа это он э, обучает нас, да, как мы будем это все сравнивать, да, и смотреть. Ну это хорошо. Я, в принципе, конечно, разобрался бы и без подсказок, но мы чуть-чуть посмотрим. Ага, ага. Ну так, я все посмотрел, окей. Все, отлично, да. Отлично, давайте заезжайте, я уже буду работать. Да, хватит, замолчи, я уже все понял. Все, давай. О, ничего себе. <ф> Какой модный мужик на шестерке едет. Ну-ка, давай. Паспорт, давай. Шапитер, давай Шапитер. Паспорт, Шапитер. Давай, давай. Документ есть. Ага, повторяю, что? Паспорт? Ну, я понял, что мне паспорт. Давай, смотрю. Олег Новиков. А что дальше? Репектор. А, типа <голос> надо посмотреть, что-то. <голос> совпадал, да? Ну окей, ну тут получается надо а, наверное, ее, да? Вихикл. А... Транспорт а, заявит. А... а тут не написано. А, ну вот, это а его паспорт, правильно? Ага, 37, 67. Паспорт новый. А там, это мой сравнется вообще? Кэнт матч. Что-то не по не подходит. Ммм подожди, пейперс бэкраунд. А, типа может быть надо посмотреть еще. А, а он фара сломана, в смысле? Фара? Это правая, правая, правая, первая, вторая. Сейчас посмотрим. Как Нам фара у нее разбита, надо у каждого укажать это все. Вот одна фара, одна. Так, сейчас посмотрим еще у него там еще сломано, мой стекло разбито. Смотри, какой при, преступник а, Broken Windows есть одно. А там же, наверное, а там не важно, какой именно, типа лобовуха, нет, не важно. А, ну вроде все, в принципе, да. Ну контрабанду, наверное, что он сразу не будет она. вести, это Или потом уже будет. С собой? Да, там замолчи ты. Я сейчас смотрю, какие штуки у тебя тут есть. Ну вроде все работает со мной, да? Ну ладно. Ну укажем, что у нее только это все сломано, он починит вместе, пойдет на ВСТУ, поедет. Допустим, datespr r А, date а мы отвешить ее надо здесь? взвешить Тысячу сколько? 7 230 Там 1700 можно вроде бы, да? Ну, это вес совпадает, это хорошо. Вехикл, э, все хорошо. Пускай едет. Ну, пускай едет, а ч ⁇ я ничего такого не, не, не нашел, серьезно. А, а джима давай едь. Ну, вроде все нормально, да? Вот, хорошо. <смех> все, но правильно все сделал. Обина, Обина, гусая, Обина, пиэр Обина, пиэр а типа... А, а если он не починит это, например, стекло? Ну, типа, я же написал, что он должен его починить. А если он не починит, поедет с разбитым дальше? И будет ДТП сделать и... А все да, что угодно. У меня тоже, кстати. Давай, документы. Документы. А что они были, да? А, а это что такое? А, это, типа, чтобы прям проверить даже а, на автомобиль, да? Или что это? Что это вообще такое? Ты... 1800. 1900. кент Мэйч. А что это? Работа. А как? А с чем мне сравнивать это? Ну, Мухам... Мухаммед. Ну, допустим. Юэрил 3081. Паспорт. Ну. кент Мэйч. Но это не совпадает, значит, это не то. Паспорт. Ну. No. Паспорт. ЕС. Yes. Мичмач, вот! А, не подожди А, да? Вс ⁇ Как написано? Так, подожди. Она не совпадает. все ты арестован. У тебя не, не совпадает. Отель. Отель. Три тысячи. Ну это, допустим, доп... ну, хорошо. Ну, стекло разбито, но ну, можно это тоже указать, в принципе. Хотя и... Пускай будет. брокен э, да, брокен А вы зачем мне это подсказки? Мне нужно его уже все указывать, что у него не работает. Подожди, что не так? Подожди, куда она ушла? Куда она ушла? Вот, все, вот теперь правильно. Broken не Windows а Light. Ну хотя Windows, между windows но я не знаю, как это называется на английском. Хрен его знает. Пускай будет так. Так, что у него еще тут есть? У него бампера нету. Бампера нет, надо тоже указать. Как бампер? Боди-ворк. А, бамперс вот. Низеньких бамперс нету. Так, а я, допустим ВЛ4. Ну это работа, ну а как? Ну, подожди, паспорт номера? Это что? Это не, ну, это тоже паспорт. Национальность, нато. Киндумов. Кентмэч, а что это? Аирл Мумадов. Мумадов, в смысле Мумадов? Ты чё это неправильно? Не смэч, все, ты арестован, чувак, ты что-то а он тут мухамед. Это неправильно. name чур, мне не сходится. Паспорт номер, подожди, паспорт номер это тоже не сходится. Все, ты я тебя могу уже арестовать, принципе. Да? 4 августа у 80 -го года. Даты.. А, ну тут я не знаю даже как это сравнивать. Типа она сравняется или нет? Не, кэнтмейш, не значит А как я а с кем не сравнивать? Это замолчулка, я не понял. Паспорт на. Ну, ну и не сходится, значит все, его уже можно арестовать. Я даже. Не, ну я могу взвешить но это не важно. Ну это не важно, да. Хотя как это будет 660 килограмм весит там. Странно все ты арестован. У него не сходится вообще-то смысле. Дво, две не сходится. Как а это? Чё, всё, выходим, я сказал, из машины. Куда ты, куда ты закрыл? Я не понял. Выходим. Куда ты уехал? Стоять. А, ну, всё, всё, хорошо. Ну, уехать решил. Ты чё? Ты Свидос? Неправильно. У тебя там имена неправильные. Вот, я молодец, он еще 170 баксов. Но у него имена неправильно. У него еще э, там, когда намбер, вот этот, азерс э, неправильный. Так-то, все, я уже могу арестовать. Он на Ниве приехал. Патайте, варишу, это точно Пушкин приехал сюда к нам, у гостя. Алло, ска, Давай. От мотор. Очень мо давай. Главное, что я, чтобы у тебя контрабанды не было всякой запрещенной паспорт номер давай сразу посмотрим матч хорошо сходится так получается ерей оразиров ерей оразиров все сходится так это что не это не то ну допустим ну вроде все нормально пока так сейчас посмотрим что у тебя там с машиной все вроде в порядке блять не... крышка не убала не убила так ну допустим шины вроде все в порядке Ч, нормально? все да? да не может такого быть, что-то точно тут не, не так. Мы контрабанда какая-то везешь а мужик ты не. Да рада курка. Илье моя атмоса Такая курка, давай не. Ми... Блин, а что не так-то? Странно. Ну давай теперь еще посмотрим. А, ну в, варила 4 на 4. Ну тут все правильно. Ну только не варила, а нива, но это не важно. 1700, ну, не знаю, что мне кажется она больше весит. Нет, 1200 почему-то. Ну ладно, ну что, мне его и получается не задерживать. Я же не могу сейчас контрабанду, у меня рано. Собода, Или лишь с собой. Ладно, тогда я пропускаю его, нет смысла мне больше тут задержать его. Ну, вроде все норм. есть Не знаю, может штраф. О, ну да-да-да-да-да. Ну, хрен его знает мувай ну, Эй, куда закрыл нет нет, ай -ай -ай. нет в смысле нет. так там же, все вроде в порядке было а я я и в смысле как это так-то откуда я знал там даже не написано что было офигеть не знаю на мопеде приехал. на победе ничего себе. Что-то старинные тачки приехал. Бля, почему? Там же вроде нормально все было. Странно. Граздук. Так, как А, не, это не то. Джара -опера. Ну, вроде все правильно. А, Яра Опер, ну, все сходится тут пока. Яра Опер. Хм. Ну, Почему-то не, нет и все. Транзит. А, это при чем тут? Это не то. что -то я уже на грани. Блин. скоро уснут здесь. 1480, да, тут сколько? 1700. А, вообще 2000. А ч она так много весит? Это, нет, мана. Амана. Собота Амана, давай. Что-то у тебя не чисто. Опять мы контрабанду катастробанду куда? хрен его знает. Ну, он повреждено. Ну тогда я напишу тоже. Вон фары у него разбита Допустим, mirrors одно. А лайт, light не лайт. HFL 7615 DL. Это все сходится? Так, подожди. Нет номер 50 hfl ну все опять нормально но ну, я не знаю ну не не, не должны штраф выписывать за что я же все правильно указал почему у меня штраф выписывают я же все хорошо сделал вы ну, ну нормально же пропускаем все давай едь. я все сделал не знаю ничего я все сделал вроде все нормально у него ну только фара разбита чуть-чуть и все. Я не знаю, что не так у него. Еще. Все работает. Я не знаю, за что меня сейчас опять... Подошу. Я не знаю, что... ретурнет Что ретурнет В смысле, я же все проверил, у него все сходится. Ну тут бампера нет, я уже сразу вижу. Сзади и переди нет бампера. Мы ну, же уже сразу выписываем. Я не знаю, что не Сем так. Буду это порядка. Порядку, блин. Какой порядка? Беспорядку какой-то происходит. Я вообще ни, ни хрена не понимаю, за что мне штраф выписывают. Да нет, не может контрабанда. У меня даже нету ножа. Вот тут нож должен появиться, если контрабанда есть. Но нету контрабанды, все хорошо. Но все равно ничего хорошего нету. Вообще непонятно ничего. Эрч таймеры, ну все понятно. Ну вот это все сходится вроде, да? Ой, как медленно, бляха, уже спать хочу. 64, 80, 68 МЧ. Так нет, он бам, ничего нет, ни номеров, а нет, есть. Ну впереди нет, это уже как бы неправильно. Это уже штраф, можно выписывать ему за это. Но блин, тут не только из-за этого. Тут Два. Бодиворг, ну тут вроде с бодиворгом все нормально. Ну, фа а, вон, нет, ни хрена, колесо спущенное одно. Да, колесо спу спущенное, надо ему тоже написать. Он да, вообще может сейчас на диске поехать. Флэт Айрес. Ну, Флэт все, да, матч. Все, я все правильно сделал. Ну, вроде все, наверное, да? Тут вроде бы нет никаких проблем с э, именем. Ноябрь. Вельту. но это не сходится, это разные вещи вообще-то. Да я могу пропускать его, в чем проблема-то? Медо хурка <реклама> или у моей атмасаят. Все, нормально едь. Вроде все в порядке. Масло есть, масло есть, все и ночь уже, надо ехать, все. Надо идти до, спать домой. Стоп подожди, там что-то есть. Что это такое? Что это такое? Письмо какое-то? Что это? А, the voice of а, Акартистан. Николай Родников, командор. Ничего, ну я взял, посмотрел. А что там будет преступник какой-то проехать или что? Ну хрен его знает. Навряд ли он преступник, не похож на преступника. Обычный Раду ковбой. Туксая, а ну, у тебя как бы бочиста там разбита. Да. Две Ну, я не знаю. Фарису. Ну, тут все правильно. Пайппінс, все чисто, хорошо. Я пошел Фарису. спать. Не знаю, может на следующий рабочий день мы там один раз э, поиграем и все. Чего, какой 300 баксов в смысле? Какой кэш баланс? 30 баксов, что за хрень? Что это значит, mainstream? Я 30 долларов за целый день заработал. Что? Как так-то? Почему так мало? Да что за работа такая невыгодная ни хрена? В смысле, я 30 долларов за целый день заработал. В смысле? Слипкая. Ого, какие-то есть, Слеп... появились Слеп... задания. Слеп... Контрабандеру? Слеп... Ничего себе. Надо короче поискать в машине что-то контрабанду, да? Новое приглашаю первых водителей. Я приглашаю, они уже едут. Так, а что это у нас такое? Драйвернейм, Эйс, Эзис, партил регистр номер Ага, лук. Ну хорошо, сейчас по Луку Давай документы. Контрабанду? Контрабанду, выходим отсюда. Контрабанду. Накрывание. А, работа. Возьми нож на столе. Хорошо. Я ножиком буду чикать я. Используй нож на сиденьях. Че, реально? Ничего, сейчас пощикаю, почикаю. Да не, мне так неудобно. Давай так. Давай присядь. Ты сядьте вот так вот, чекай. Во, смотри, патроны. Офигеть, а денег тут? Контрабандиру, что Ч ты Ой, Сори, я не хотел. Контрабандиру, у тебя что-то там в голове дырка, ты в курсе. Контрабандиру. Вс, сейчас мы контрабандировать их. Вс. Сейчас в тюрьму сядешь не за 20 лет. Ясно тебе. Контрабандиру. Охренеть просто капец все ты мужик сядешь на лет 200 наверное все тихо на охренеть у нее тут еще и алкоголь все хана тебе кажется. разломаю нахрен твою машину говно контрабандирует что ты тут стоишь пошел отсюда нахрен Контрабандировал. денег у него тут офигеть 10 косарей капец что ты вообще на жигах ездишь я не понимаю ты можешь вообще уже бентли А, Это наркота, да? Да, кокаина. Охренеть. Кокаинус. Да, бляхать. мне неудобно вообще. все мужик, ехана. А там еще сишки, Но ты че? Табаку, ты че? Я сейчас этот хренак. автомобиль оку. А, все у меня нож сломался. Ну ладно, мне этого достаточно, в принципе. Да все, закрыл все, это арестован, ты в курсе, лысый, правильно, побрился, тебе брить даже не надо будет, заранее уже побрился, все, он, башку тебя уже разбили, все, будешь сидеть тут вот, контрабандисту, криминал, смуглер ну все, до свиду, блядь, о, дорога. следи за ним, чтобы он не сбежал, подкоп не сделал, этот, придурочный контрабанду сейчас привезет опять. Что это, что? Что это? А, контрабанду ложить? Не, можно себе ее забрать? Ээ, смысле? Ну, давай, ну ладно, сади уже. Если так надо, ну я хотел бы себе немножко давай забрать, перепродать. Э, куда она денется за это все? Котрабанде его. Ну, бляха, ну почему? Бля. Нет, пускай открыто будет. Буду любоваться на контрабанду. О, ничего, что тут добухал. Нормально. А, ну в принципе да. Даже не надо на по повреждение смотреть. все убери, убери ну, машину на, на помойку, она все равно не ездит. Мм, тогда ты ч? Нож там. Оо, вилы Виллы есть! Да ч, лешко тут приходил, гость Забыл. Ни хрена, я сейчас вс. Ч тут у нас? А, ну тут А, вот этого надо еще найти? Ага. Uh -huh. все давайте идите сюда скотыняки давайте как ск... давайте давайте давай давай давай <звук> <звук> я не хочу это он сам сломал я ничего не причем давай выходи выходи из машины даже не надо ничего открывать контрабандягу сейчас мы тебе расхренячим машину Что-то миру. Так, давай документы свои. Э. Прощаю от документы. Документиш, да, документиуш. Так, ага, ага, А мы же не можем просто так всех э, машин хреначить. По-моему, это нельзя так делать, наверное. Это только в крайних случаях, наверное. Ну, я не знаю, как почему мы сразу начали э, резать ему автомобиль, но это неправильно. А мы у него нету контрабанды. Это надо как-то еще вычислить. Есть у нее она или нет? Вот видишь, тут вроде бы нету так с виду. Типа с виду не, не скажешь, он контрабандист, но обычный мужик. Ага, ну тот лысый был тут понятно уже зэк какой-то, блин. А тут фиг еще поймешь, контрабандист он или нет. Чего? Ты какой дамаг? Ну нормально все. А как я должен найти контрабанду? На же должен ее найти, правильно? Нет, контрабанде. В смысле? Ну ты не можешь свободным быть. Сто процентов контрабанда какая-то есть. То блин уже сейчас баксов просрал Да не, ну он колесах мой контрабанду иметь. Бляха, ну все, ты короче попал. Не, наверное, так нельзя было, да делать. Бляха, ну, ну ладно, ладно, ладно, хватит. Я ему мужику просто так все поломал. ФЛТ, вот, э, ну это уже ладно. Это я уже сам сломал. Ну ДВК 82-89. h Так, подожди, ваш 82. Должно сходиться все. Матч, хорошо. Матч-осау. ДВК 82-83. Ну что, ты уедешь сейчас, да? Не. Фар у тебя разбита Но это не я, это она была уже такая. Вот, мирос одна. Или лайк. А, не, мирос это ниже. Лайк, это лайк. А, ну чё тут еще у Ну стекло это я сразу разбил ну, извини. Ну блин, ну ладно. Ну ладно, ты, короче, вроде нормально, чел. Ей давай. Ну я что-то а раз, что? просто разозлился и решил вот так вот сделать. Ну, ничего страшного, ну бывает. Все, я же не знал, что ты не контрабандист. Ну, хотя хрен его знает, контрабандист он или нет. Я не знаю. Нет, нет, нет. нет. а, а я почему? Это, я то, не то, знаю. То. Вроде все нормально, вроде... Был без контрабанды, я все проверил, номера все совпадает. Это может какая-то мел мелочевка, какая-то, которую, хрен, увидишь сразу. Выходи. Даже не надо ничего открывать. Давай а сразу ты? паспорт. Открывротай. Врота, рррота. Так, ки-ки-ки, а, ки-ки-ки, а что это? Регистрация. Подожди, а что у него нету? Подожди, подожди. Тут контраманду навряд ли он пров... провозить будет. Тут места даже мало для нее. Но хрен его знает, если честно. Вот как ты сразу поймешь, что он травмодист? Ну не, не поймешь даже. Так, Broken Light одно. И flat Tires тоже. Шина пропущенная, вот, задняя. Так, ну тут а вроде. А, вот еще, еще одна, еще одна. Хорошо, давай. Так, э -э, ну, тут вроде нормально все. Тут у него все в порядке, наверное. Ну, блин, тихо поймешь. Так, может быть еще что-то, еще, еще, еще. Угу, 1700. Мы тут у нее перенагружены, наверное. Да навряд ли. Мне нормально, в порядке все. Игорь Гирасимов. Ага. А вот как я должен регистра... регистрацию проходить? А вот это уже нету, кстати. Регистрации нету. Паспорт. Выхикал. Нет. Блэкхаунд. Пейпер. Но это не не Пейпер был каунд, да? Штампа нету. Не, подожди. А, там же получается регистрация. Не, регистрация, вроде. Есть, Но вот этой хрени нету, которая была всегда. Я вот точно не знаю, как она называется. Либо это вот был каунд, или штамп. Пускай мне, мне плевать, я так минус уже работаю. Я даже если неправильно, мне уже как-то пофиг. А, Дейт. Да это... Гамбер, ну, что? Ну тут не написано. Ну как бы он ехать может, ну наверное, нет. но у меня нет а, очень таких сильных причин, чтобы его не пропускать. Тут типа ну есть, конечно, по мелочи, но блин, не знаю. Да пускай едет, в принципе, ч мне? Главное, что контрабанды у него нету, пускай едет. Мне плевать. Да, это не сильно много. А как ты через закрытую сел? А, понятно все. Нет, да почему? Да, бред какой-то, это очень неправильно. Герта, герта, ай-яй-яй. Ну все нормально было, ну. езис, ну это не тот чел был. Давай, открывай. Выходим. А, Я буду уже всех э, выходить, чтобы они выходили. Ага, от... <сос> давай, <сос> давай. Купник какой-то. Иван Романович. Еми 909. Ну нету, нету. Ну прямо. Ну и за контрамандой тоже что-то не видно, чтобы она была. Ну мы проверим. А вот, смотри, нет, не контраманды. Ачмилио, а как мне проверять контрабанду вообще? Ну нет контрабанды, ну у тебя здесь что-то другое есть. Это. В другом месте спрятал, ну хрен его знает. Да как так-то, ну... Ачмилио, в смысле? Что за хрень? Да ну не может такого быть, ну как так-то? Ну контрабанда же была, ну директор, ну, блин. Ну, тут вроде все в порядке, а потом бах оказывается не в порядке. И что теперь делать? А, у меня два колеса, да? Ну, это я один суть и он продул, но ну, это не важно. Ну, хорошо, пускай одно. Как это нет? А, ну, там одно было как Я мог бы позначить только одно. Фото, регистрация, карго-лист. Ну, Карголис не так. Его нету Нет, ты не можешь Ну, нет, как мне вот эту регистрацию проходить, а? Регистрации нет у него. Era... регистрация нету. Нету, просто я даже не смогу это проверить. Карголис тоже нет, но его нету. Илич 57. Илич какой-то. Ленин что ли? Не знаю, странно очень. Паспорт на Но это не оно это другое совсем ну тогда я не знаю все в принципе ну ты ты же подожди там подожди иван ну это иван какой-то а тут другой был который мы по сути должны были найти его это наверно не он а возможно это тот первый если... но ну, я не знаю не похоже на контрабандиста прямо сильно но ну, нет у нее таких Ну нет у него ничего, я не знаю. Да, хрень какая-то, я не понимаю. Вроде все чисто у него, контрабанды нету. Ну, я же я написал, что типа там у него есть по мелочи, но это же не настолько, но все плохо. У всех контрабанды прям много. Не знаю, хрень какая-то. Пускай будет так, я не знаю, посмотрим потом. А, че... Так, подожди, ага. О, вот это вот, тут есть Entry Permit. Edit. No. Паспорт, No. Pism. Mismatch. Mismatch. Чего? У тебя его нету. Это мы напишем. Хорошо. А, вот. он нету. El uh, Break. Национальность. Ну, тут тоже не непонимание. Ты не сможешь это сделать. Edit. No. Что это? Регистрация. Да, они вообще тут везде разные. Как это будет такое быть, а? Нет, не то. Ну, еще там, да, есть у него. 580, вроде нормально. Если контрабанда у него есть, то она уже сразу видна ее. Он даже под сиденье прячет ее. Вот здесь, может, в колесе, ну, туда. Но у него вроде нет контрабанды. Так, ага, фара одна, и все и лобовушка лобовуха разбита вот ну, это, допустим это мы напишем так от лобовуха как это window допустим виду а, бампер не ну light одну в принципе все теле 300, 354 и 4 р.h. А, это и то есть до да? а, 34 из ну это это сходится хорошо ну, тут ну тут фиг поймешь честно контрабандист он или нет ну вроде обычные, блин ковбой тоже как бы кажется ну, тут мой ты бах и нет Всё. а користанец все они смотри ну и что это контрабандист да на этой машине даже нечего увезти. Как он мой контрабандистом быть, мыть, я не пойму. Да только один был первый. <связная> <связная> Какой арест это? Почему? За что? Он же вроде нормальный был. Нет, арест от все. Я, короче, просал э, все деньги свои. И минус работать теперь буду всю жизнь. Да? <связь> минус 860 долларов. <связь> ну почему? За что его арестовали? Ну... Ну все, мы заканчиваем Что-то не очень хорошие деньги у нас вы выдался даже два не рабочих. Не, какая-то мне не подходит ко мне работа Чего тебе подребал? Не, не, мне уже не подребок. я буду заканчивать. А да, не, перевозка пенсионеров. пенсионеров, я не буду перевозку пенсионеров. Не, не надо, все хватит. Я, блин, уже наигрался, честно. Блин, по-моему, та игра была намного легче, чем эта. Она, мало того, что вся на английском, но это не самое страшное, самое сложное. А то, что там ни хрена не понятно, почему, за что его арестовать, у него нет ни контрабанды. Ну там, даже если имена не сходятся, но это можно, в принципе, позначить, и все. Но арестовать его за это, я не знаю навряд ли вы арестовать может за это Ну если у него там шина пробита колесо там получается лампа разбита ну это не самое страшное нет его надо арестовать за что ну это странно ну, там какой-то бандит был это понятно его надо арестовывать а тут вроде он все чисто было и а все равно минус 860 долларов нормально поиграли хорошо не, ну игра, конечно, интересная, можно... Всем советую поиграть. Она на сюжет идет. ну там 4, получается, пролога или 5, но ну, мы только 2 прошли, на 2 дня всего. И мы уже, кстати, видео идет уже 36 минут. Всем видео понравилось, да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Подписывайтесь на инстаграм, вступайте в дискорд сервер. Покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей и поддержать меня. Чтобы у меня была мотивация снимать видео чаще и качественнее. Все ссылки есть в описании под видео, в закрепленном комментарии. Можете глянуть, посмотреть, перейти. Увидимся в следующих сериях. Я всем желаю удачи. Всем пока-пока.